Всем привет дорогие друзья, в этом видео у нас будет еще один небольшой такой конкурс, условия будут очень простые в общем, что нужно будет сделать для участия в конкурсе и получить потом призы свои в общем, у нас будет 5 призовых мест по 200 монет Олимпикоин. сами видите, курс огромный, то есть деньги хорошие в общем, что нам нужно для участия ну, поддержим, так скажем проект подпишемся на их Твиттер сделаем скажем так ретвит там лайк like поставим ну напишите какое-нибудь хорошее пожелание им в общем по Твиттеру у нас понятно подписочка ретвит лайк like, там и не знаю написать хороший комментарий желательно на английском языке и также у них есть Телеграм тоже подписывайтесь на телеграм. Также есть Discord. Подписывайтесь на Discord. В общем, поможем немножко, скажем так, подняться, раскрутиться. И как бы за это можно получить хорошие такие, скажем так, бонусы. Как будем проводить розыгрыш? Вы просто потом, скажем так, скинете в комментарии свою работу. То, что вы сделали, скажем так, пост там твит ретвит там подписочка потом точно так же как и обычно почитаем сколько <coughs> всего людей из этих скажем так общего количества случайные пять человек у нас скажем так получат по 200 монет опять же это все будет проходить на стриме так что мы все разом одним охватом все сделаем все проведем так что давайте, мужики, условия простые. Все ссылки я оставлю в описании. Если у кого какие-то вопросы, пишите в комментариях. В общем, подписываемся на канал. И, кстати, забыл еще добавить э, насчет, скажем, того, чтобы больше было уверенности в том, что есть монеты и тому подобное. В общем, э, смотрите, да, на бирже я решил хранить на бирже. У меня есть монеты для розыгрыша. Так что розыгрыш можно... Скажу так, смело проводить, чтобы не было вопросов потом ни у кого никаких монет или есть лично у меня в наличии. Так что, в общем, условия вы знаете. Берем, ставим лайки. Давайте, мужики, всем удачи, всем пока.